Безветы, крепкие, крепкие, безветы, Ой, Господи, душу собс.е храбр твои. Ой, Господи, душу собс.е твои. Ой, Ой, Господи, душу всех православных Господи, душу Боюсь тысячи четыре тысячи человеков, Слово пощельно, Их тоже величающе. Славяне, Род и Слава Царство небесное всем усопшим. Это земля, в которой мы сегодня находимся. часть нашей Отчисты часть нашей истории и часть нашей души. Здесь покоятся наши соотечественники, здесь покоятся воины, здесь покоятся великие нельзя, деятели, простые люди, те, кто волей судьбы оказался здесь, на чужбине, вдали от своей родины, но сохранившими память, честь и достоинство внесшими с собою могилу незапятными предательством или какой-то обидою. Они сохранили любовь к Отечеству, они сохранили память о ней. И наш долг отдать им свою честь, сегодня почтить их память, пожелать им Царство Небесное и подражая им твердости духа, исполнять каждый на своем месте тот долг, который повелел Господь совершать ему в своей жизни. Кто на военном поприще, кто на службе Отечеству, кто на службе в храме, кто в учебе, но быть достойными своей Родины, достойными вере своих предков и тому подвигу, который они совершили храни всех Господь помощи Божьей, Царствий Небесный всем усопшим церемония память русских моряков подъявляется открытой вино памятнику русским морякам возлагает советник, посланник при посольстве Российской Федерации в Греции Бритихин Олег Николаевич и отоше по вопросам обороны при посольстве Российской Федерации в Греции полковник Нажаев учащиеся школы-препосольства Российской Федерации в Греции. После церемонии приглашаются возложить цветы в памятник русским аритам. Представляется советнику посланника посольства Российской Федерации в Греции Бритихин Олег Николаевич. Уважаемый отец Александр Уважаемые офицеры и матросы Сторжевого корабля Сметливый Уважаемые представители военного ташата И посольства Российской Федерации в Греции Уважаемые представители Центра национальной славы России Дорогие друзья для нас сегодня радостный и одновременно очень волнительный, щемящий момент. Радостный, потому что мы приветствуем здесь моряков прославленного Черноморского флота России. Мы очень рады, что сторожевой корабль «Сметливый» не первый раз посещает порты Греции. Нам очень приятно, что Андреевский флаг развивается на морских просторах. Поверьте, каждый ваш заход в Грецию это огромный праздник как для посольства, так и для всех наших соотечественников, проживающих здесь. Ваш заход в этом году это большое событие в рамках перекрестного года Россия-Греция. Это важное событие в формате 4 форума гражданских обществ Россия-Греция, а также Дней памяти королевы Ольги. Волнительный момент для нас состоит в том, что мы сейчас стоим на месте, где лежит прах наших предков, прах русских людей, честных тружеников, патриотов своей Родины. Они нашли свое упокоение на чужбине, вдалеке от своих родных, от домашнего очага, и тем ценнее та память, дань памяти, которую мы все отдаем им сегодня. Очень приятно, что с нами сегодня представители подрастающего поколения, в том числе школы при России в Греции. Я думаю, что все мы должны быть достойны памяти наших предков. Светочтить эту память и передавать дальнейшим поколениям. память о наших соотечественниках, русских моряках и всех русских людях, упокоенных на этой земле, разрешите объявить минуту молчания. Звучит гимн Российской Федерации